Конец 2021 года. У кого-то заканчиваются проблемы, у кого-то заканчиваются заботы, ну а у россиян заканчиваются деньги. И сегодня я хочу подвести итоги 2021 года и все-таки рассмотреть вопрос. С Новым годом! Где же лучше открывать кейсы на конец 2021 года? Прошу заметить, что вы можете открывать кейсы абсолютно без всякого депозита, по факту за 0 рублей вы получите достаточно крутой приз-сюрприз. Как же это все-таки сделать? И мы потихонечку приближаемся к ответу, который сейчас от меня хочет услышать, по факту каждый любитель открывать кейсы. Мало того, что на этом сайте, помимо скинов CSGO с Новым Годом, Ты можешь забрать какие-то крутые девайсы, будь то клавиатуры, мышки, подмышки, короче, все что угодно от и до. Привет! И у кого-то сейчас заканчивается 2021 год, а у кого-то уже начался 2022 год. С чем я вас и поздравляю, этот несфокусированный бокал воды я выпью именно за вас и за ваше здоровье, мои дорогие зрители и подписчики. Из-за того, что Россия очень большая страна и у нас очень много часовых поясов, у кого-то Новый год уже случился, а у кого-то нет. Поэтому еще раз, у кого Новый год впереди, вас поздравляю с наступающим, а у кого уже 2022 год, вас, собственно говоря, с новым 2022 годом. И я хочу подвести итоги этого года, а конкретнее сделать заявление, где же все-таки лучше открывать кейсы на момент конца 2021 года. Я думаю, что мое мнение все-таки можно во что-то ставить, потому что, как-никак, мой канал завязан в основном на Open кейсах. И вывод я могу сказать смело. Проведя небольшой анализ, сегодня вы узнаете, где же все-таки стоит открывать кейсы на момент конца 2021 года. Ну а перед этим хочется подвести небольшие итоги конкретно моего канала за весь 2021 год. Сколько же было, в общем, потрачено деньги на Open кейсы? Я скажу примерную цифру, так как Конкретно я не считал, но примерную цифру я прекрасно понимаю. Итак, за этот год на моем канале вышло приблизительно 230-240 видеороликов. Примерно 180 роликов это видео с опенкейсами. И сколько же я потратил деньги на все эти 180 опенкейсов? В среднем, если считать, чтобы депозит был средний 50 тысяч рублей, а где-то я закидывал и по стою, по 200, но мы берем среднюю цифру, это 50 тысяч рублей в каждом ролике, хотя, да, депозиты были, конечно, больше, это примерно 9 миллионов рублей. Учитывая то, что, конечно, депозиты были на каких-то сайтах больше, я могу уповать на то, что, в общем, я задепозитил на сайте за этот год в районе 10 миллионов рублей. А если брать во внимание конкретно обороты на сайте, то есть обороты моего профиля, сколько я продавал, переоткрывал и так далее, то Открыли мы примерно миллионов восемь. Кейсов за этот год, то есть год был на самом деле не дешевый. И я это подводил к тому, что по факту я открыл кейсы на большинстве сайтов, которые существуют на данный момент. Force Drop, Easy Drop, Panda Skins, Case Battle, Top Skin, MyCaseGo.net, Loot Run, по-моему, Fire Skin в этом году у нас был Give Drop, если я еще это не говорил, HellCase, по-моему, в этом году мы крутили. Но по факту все сайты, которые сейчас на слуху, я открывал везде. И сейчас я хочу подвести итоги и сказать вам на секундочку это не проплачено где же лучше открывать кейсы наконец 2021 года я сейчас это вам покажу и забегая вперед скажу что в этом месте вы можете открывать кейсы абсолютно не внося денег как бы это странно не звучало это не рекламный ролик мне за это никто не платил да и ссылок никаких я оставлять не буду вы все сами сможете это найти но по факту Кейсы вы можете открывать абсолютно без депозита. И поехали, сейчас мы переключаемся на камеру, и я вам все продемонстрирую. Ну, а сейчас ролик подходит к концу, и все-таки мы получим логичный ответ. Где же открывать кейсы наконец конец 2021 года? В общем, сейчас оператор от меня удалился, и я принял решение, что нужно снимать все в одиночку. В общем, у каждого дома есть вот такой вот атрибут. И на конец 2021 года это самое лучшее место, где можно открывать кейсы. По факту здесь будет все, что вы хотите. Нужно всего лишь написать письмо и указать промокод человека. Это очень важно. То есть, как вы видите, здесь очень много кейсов, и это все мне предстоит открыть. Я могу сказать с уверенностью, что это место самое лучшее, где можно открывать кейсы на конец 2021 года. Вот такая вот штука, я думаю, есть почти у всех в квартире или же в доме, поэтому заглядывайте под. Тут очень много кейсов, Кейсов. Они могут быть видоизменены, то есть пакеты или еще что-то. В общем, эти кейсы вы можете открыть без депозита. Ну, вот такими темпами мы и подвели итог 2021 года. Я считаю, что это самое лучшее место, где стоит открывать кейсы без депозита. И это была не реклама, не нужно мне мозги. Всех с Новым Годом, всех с праздником, всем пока!